Масса ядра всегда меньше суммы масс составляющих его протонов и нейтронов. Разность между массой нуклонов и массой ядра называется дефектом массы. Дефект массы для любого ядра можно вычислить, если из суммы масс протонов и нейтронов вычесть массу ядра. Вычислим, например, дефект массы ядра гелия, то есть ядра, состоящего из двух протонов и двух нейтронов. Масса протона равна 1,73 атомных единиц массы. Масса нейтрона 1,87 атомных единиц массы. Масса ядра гелия 4,15 атомных единиц массы. Дефект массы составляет 0,304 атомных единиц массы. В качестве единицы массы в ядерной физике используется атомная единица массы, равная 1,6654 целой 66 на 10 в минус двадцать седьмой степени килограмма.